большие цены на спиртной но это бог им судья э, вот но я к тому клоню что э, вы меня не только что это самое смущать э, вы меня будете радовать если когда я буду петь а вы будете спокойно выпивать и так сказать это само закусывать я буду только счастлив что людям хорошо потому что я когда спою я тоже и выпью и, и я вас догоню в этом смысле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 в библиотекаршам, связисткам, Официанткам, медсестра Стоят их коечки так близко, Чтобы шептаться до утра. В палатке гладят не стирают, В палатке думают о нас. Но от любви не умирают, Как мы от выстрелов под час. Проходит на посадку с гор прилетевший вертолет И медсестра глядит украдкой на телефон и воду пьет Палаточный, откинув полок, выходит молча за порог Как странен взгляд ее, как долог, как темный мир и как жесток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 Ну, Но, здесь она написана не от моего имени, а от некого обобщенного имени советского русского офицера. Проснулся утром, чую быть в беде, Где пил вчера, какие были бабы. Лишь помним директиву из генштаба В Афганистан и далее везде.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 Бендеры, тубасары везде, Потом армяне с айзерами в страхе, Сошлись на виноградной борозде. Я их мирил на горном Карабахе, В Баку и в Сумгаите, и везде, С таджиками и вовсе было худо, Всем без ребро, всем кровь на бороде.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 Песня называется «Вторая песня о вечной любви». Ну, первую я довольно часто пел, а вот эту многие не знают. Я, кстати, считаю, что вечная любовь бывает. Ей-богу, я так это уже в моем возрасте можно понять. Ну, вечно как? Ну, конечно, люди расстаются, но если помнишь друг другу, там, и снишься друг другу, а почему это не вечная любовь? Помните вечная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 Шли в века, по воде обросив, порвавшись струны, И вылив жонгу на плац толка. Прощай маневры, прощай парады, Прощайте глазким из-под платка. Прощай, аресты, прощай, награды, Дымки шрапнели и свист клинка. Не мыль в галопе ломали шеи, То супостату, а то себе не мыль гуляли. Россию В царевой зале В курной избе Чернеет Трензель Ржавеет стремя Седло рассохлось Погнут клинок Ах, были люди Ах, было время Ах, были был платок, ушли гусары, ушли драгуны, и все ж ракетный, закончив бой. Мы варим жонку, дерзаем струны, И тут в платочке берем с собой и мы варим женку струны, иду в платочки, берем с собой. Здесь есть люди, которые связались в жизнь с десантными войсками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 Сну. И вновь, как в юности, бывало на берегу реки родной, Ее бросал, как покрывал, На плечи девушки одной Дрожали синие полоски. Девчонок касаясь плеч, И поцелуев отголоски Перебивали нашу речь. Еще не раз после Афгана Я в ней летел сквозь небеса, И что штопал хлопковые раны, Уже не веря в чудеса.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 Который называется, как ни странно, Серые глаза. Эскадрот Идет пыля В белой пене Трензеля Собираются девчата Расступаются Поля Собираются Девчата Расступаются Поля Головные Нили ну-ка повод, ну разберемся на привале, с чьи -чьи глаза сошлись, разберемся на привале, с чьи -чьи глаза сошлись. Синеглазая строга смотрит словно на врага. Целый день с ней тары бары, чтобы вечером в Целый день с ней тары бары, чтобы вечером в С черноглазою небось, Всё все пошло бы в криф и в кость, Целовались бы все время, спали много бы, но врозь. Целовались бы все время, спали много бы, но врозь. А сероглазая вполне подошла бы нрава мне, Отношения прояснили бы за часок наедине, Отношения прояснили бы за часок наедине. Так что, головные, не ленись, ну-ка, повод, ну-ка, Разберемся на привале, чьи -чьи глаза сошлись. Разберемся на привале, мечи, глаза сошлись.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 Уплывается ярко, по лесенке всходит в салон, одетая в темные магарки, но бархатный комбинезон, запущен движок вертолета, ревет и вибрирует мир, оглядываются пилоты, как будто она командир.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 Потом начинаются горы, Вершины близки и грозны, Тревожные переговоры, Которые ей не слышны. Как молодые летчики эти, Певица подумалась вдруг, Здоровались прямо как дети, Смущаясь с касания рук.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 Ревет и вибрирует мир, летим как тому пулемету. Сквозь зубы сказал командир. Кто молодец, я или командир? Вот вы уже за Афганистан выкинулись, да?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 Ведь что такое плод, последний щит державы, последняя любовь, прощальная ура.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 Юра, Юра, я выполняю твое указание. Песня называется, еще раз повторю, девятый. В палатке дощатые на И восемь хороших парней. В палатке играет гитара. Девятый играет на ней. В разведке осталось на сборной.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 Честного креста ни жестяной звезды не обрезать. бы хотел отказаться от своих первых слов насчет того, что буду упоминать о часто о празднике ракетчиков сегодняшнем, потому что ни один, по-моему, однокашник не пришел, обычных будет много. Но раз обещал, то сделаю. У меня есть две песни о Бонифации. Почему Бонифации? Потому что когда мы учились в академии, ну, были курсантами, рядом с нами учились офицеры, а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 Он действительно был балбес, там, учиться вообще не мог. А, вот. Ну, ему так эта песня нравилась, что он каждый раз, как мы там выпьем, я гитару возьму, он говорит, ну, спой про меня песню, ну, спой. А мне неудобно, футболист, какие-то Я решил написать вторую песню про бонифацию. Вот я ему спою. Хотя все равно из нее балбес получился. Наш общий друг...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 Bye. Нет, нет. Землянок траншейная глина, сестры походных госпиталей, Перед Россией ни в чем не повинной, Перед разлукой сестру пожалели, Были вчера еще мы офицеры.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 Капитан. Ну и последний перед перерывом, который у нас продлится 15 минут примерно. Песня посвящена моему.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 Автоматы, гитаром, и война за окном и была не была. Давайте пожелаем вместе Игорю Николаевичу полного здоровья, восстановления. Как и всем нам, всем уже не такие здоровые, но покурить все равно. Можно на 15 минут перекур.